Всем привет, друзья! Сейчас я попытаюсь сравнить две болтовки из одной и той же категории Warbucks на время. Новый Orsis T5000 и Remington M45. Сразу хочется сделать большой перевес в сторону Remington. И сейчас я расскажу почему. Итак, первое, Это величина самой модельки. Как вы могли заметить, на M45 моделька гораздо меньше, чем на новый Orsis T5000. Это неким образом может повлиять на игру. Самый прикиньте, если у новой Orcius моделька загораживает почти всю правую сторону, обзор будет куда меньше, чем на М45, где моделька сама по себе миниатюрнее и при этом она как бы приспущена вниз. Итак, второй минус новой болтовки это просто отсутствие глушителя, в то время как на M45 он есть, хоть и самый простой. Для многих снайперов этот фактор может оказаться решающим при выборе оружия. Третий минус нашей новой болтовки это емкость магазина, всего лишь 5 патронов. При этом на М45 их 15, согласитесь, не очень приятное ощущение, когда в самый неподходящий момент у вас заканчиваются патроны. Но что интересно, скорость смены оружия на Орсис сделали быстрее, чем на M45, видимо, как раз таки из-за малой емкости магазина. Ну и наконец самое главное скорость входа в прицел. Что на новый Орсис, что на М45, она примерно одинаковая. Есть что-то похожее на фазум, но работает через раз, хотя в игре я замечал, что Орсис фазумит не хуже Макмиллана. Раз уж мы заговорили о сравнении этих двух болтовок из категории и на время, то давайте вспомним две топовые болтовки из коробок удачи за кредиты. Орсис Т5000 мне напомнил Скаут, тоже 5 патронов, также небольшая дальность и самый быстрый зум. А это значит, что по большей части она создана для каких-то коротких и быстрых перестрелок, в общем болтовка хорошо приспособлена для раша в то время как М40 опять больше походит на x 308 если не брать тот факт, что у него отсутствует глушитель. Ремингтон более универсальная пушка, которая сочетает в себе все, что нужно любому снайперу. При этом, как я заметил, обе эти болтовки неплохо ваншотят, а если уж на то пошло, то за два вечера игры с Orsi 5000 я не заметил ни одного не ваншота. Итак, подведем итог. Ремингтон м 40 в большинстве случаев будет лучшим выбором. И, кстати, прямо сейчас вы можете проголосовать в небольшом опросе за понравившуюся вам болтовку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии, что вы думаете о новой Орсис Т-5000. До встречи в новом видео!